Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Юрий Пузыревский и в этом видео мы с вами поговорим о навыках, о том, как формируются навыки и что потом с ними происходит, если мы эти навыки не используем. К записи этого видео меня подтолкнул комментарий, который оставил Алекс Князь. Алекс, большое спасибо за то, что вы комментируете, задаете толковые вопросы. Я... В комментарии было несколько вопросов, поэтому я начну с конца. Алекс задал такой вопрос, я сейчас зачитаю его. Правильно ли я понимаю, что эффективность работы модели зависит от периодического обновления модели? То есть, если модель встроена и не используется, это пустая, пустая трата времени, так как она потом исчезнет. Это так? Ну и смотрите, я начну издалека, очень сильно издалека. Ну смотрите, есть так называемый круг обучения. Как у нас формируется навык у взрослого человека? Сначала у нас есть Неосознанная некомпетенция, мы ничего, мы чего-то не знали, знать не знали и жили без этого спокойно, потом мы сталкиваемся с какой-то задачей и понимаем, что мы чего-то не умеем. Появляется осознанная некомпетентность, когда мы осознаем, мы знаем, что мы чего-то не можем, мы знаем, что мы что-то не умеем. Давайте приведу пример, когда мне было лет 16-17, я учился играть на гитаре. Вот я видел, что кто-то играет на гитаре, и как-то жил без этого навыка, и было все нормально, да, неосознанная некомпетентность. Потом у меня возникла идея поучиться играть на гитаре. И когда я увидел, как парень играет на гитаре, я у него попросил, а дай мне попробовать. Он мне дал попробовать, показал там какой-то аккорд, у меня пальцы еле-еле там становились на гриф, я пробовал делать какие-то движения, и я понял что я не умею это делать, да, то есть я пришел к осознанной некомпетентности, я осознал, что я в этом процессе некомпетентен. Что происходит дальше? Дальше мне родители покупают гитару, я начинаю учиться там по самоучителю, учусь правильно ставить пальцы, учусь правильно работать правой рукой, изучая там всякие переборы. И когда я учу какую-то новую мелодию, я очень сильно напрягаюсь. Вот прям очень сильно напрягаюсь, но уже что-то начинает получаться. И когда у меня уже что-то начинает получаться, допустим, смотрите, я научился играть какую-то песню, но мне для того, чтобы ее играть, мне нужно иметь перед собой постоянно аккорды и смотреть в них, то есть контролировать, чтобы я делал правильно. Да? Я уже поднялся на уровень осознанной компетентности то есть я уже знаю как это делать я уже это делаю и понимаю но еще мне это делать э, сложновато потом наступает когда я одну и ту же мелодию тренирую много-много раз что происходит я уже начинаю замечать что я в принципе уже могу эту играть мелодию и без аккордов и особо не задаваясь вопросом о том как я переставляю руки как я делаю переборы это уже так называемая неосознанная компетентность и мы обучаясь чему-то всегда проходим по вот этому кругу обучения то есть нельзя сразу с неосознанной компетентности перескочить на, осознанную, на неосознанную некомп... на неосознанную компетентность отвечая на вопрос алекса когда мы моделируем какой-то навык Вообще NLP это в принципе про навыки, да? NLP это про развитие навыков, я об этом рассказываю в своей аудиокниге, которая кстати скоро выйдет на нашем канале. Так вот, если вы кого-то моделировали и что-то у вас начало получаться, да? Алекс задает вопрос, если эту модель не подкреплять и не тренировать, то скорее всего, как он сказал, она потом исчезнет. Вот как раз таки, отвечая на вопрос, исчезнет или не исчезнет, я скажу так, она не исчезнет, вот мы можем чему-то научиться, но разучиться что-то делать мы практически не можем. Давайте опять же вернемся к моему примеру с игрой на гитаре. В 17 лет я в принципе достаточно нормально умел играть на гитаре, там знал 14-15 аккордов и в принципе мне этого было достаточно на моем уровне. Да? И вот сейчас мне 34 года, и могу сказать, что лет 18 я перестал играть на гитаре, появились другие интересы, я стал заниматься другими делами, и гитару свою ну, я практически не брал в руки. Единственное, что когда был какой-то переезд или э, какой какая-то генеральная уборка в квартире, она мне попадалась на руки, и я мог взять что-то попробовать, ну как бы вспомнить молодость. Но опять же, я скажу, если в 17 лет я натренировался, играл достаточно хорошо, а потом, спустя еще 17 лет, когда мне сейчас уже 34 года, я возьму гитару, то, конечно, я что-то сыграю. Наверное, не на том уровне, не на том уровне, на котором я играл в 17 лет. Но, как говорится, руки помнят, да, тело помнит. И если мы когда-то однажды чему-то научились, то скорее всего мы это не забудем. У нас будет какой-то навык на каком-то примитивном уровне, и нам его потом легко будет э, разогнать, потренировать до какого-то серьезного уровня. Понятно, что если бы я, начиная с 17 лет до сегодняшнего возраста, активно играл на гитаре, то мой навык был бы уже очень крутым. Но однако я понимаю, что если мне сейчас взять гитару в руки, то ну, какую-то песню я сыграю. И я сыграю ее лучше, чем тот, кто начинает только сейчас учиться, потому что навык у меня был. То же самое знают, наверное, спортсмены, которые занимались бодибилдингом, что есть такое еще понятие, как мышечная память. То есть, если человек когда-то тренировался активно, и у него была хорошая физическая форма, а потом это дело забросил, лет пять не занимался, но через пять лет он опять приходит к этому виду спорта, начинает заниматься, он наберет форму гораздо быстрее, чем тот человек, который пришел заниматься с нуля. Поэтому, говоря о том, что это исчезнет, я, скорее всего, отвечу, нет, это не исчезнет. А отвечая на вопрос, как Алекс пишет, периодическое обновление модели, ну, что такое модель? Мы тренируемся какому-то навыку да мы сначала распознаем как это этот человек это делает потом когда он, у нас уже есть модель мы начинаем что то в себе тренировать и конечно же если вы это в себе тренируете как говорится everyday то ваш навык будет становиться более качественным да если вы это не тренируете то скорее всего вот на том уровне на котором вы остались вы потом сможете вернуться через какое то время я бы ответил на этот вопрос так даже сейчас мне приходит в памяти такая вот история я в школе изучал английский язык и в принципе даже очень так хорошо получал пятерки иногда четвертные но в принципе 45 у меня было по-английскому и я развивал этот навык потом же я долгое время вообще практически не встречался с английским языком и вот мы поехали с моей супругой анной в путешествие мы поехали в грецию и я могу вам так сказать, что хотя я не тренировал свой навык, а в детстве, там в девятом, в десятом классе, там 16-17 лет, тот же период, я достаточно хорошо умел общаться по-английски. Я могу сказать так, что я, может, когда мы приехали только и там все разговаривают по-английски, я не могу сказать, что я прям очень хорошо изъяснялся, но я очень хорошо понимал, что люди говорят. То есть навык, он когда-то был получен и когда случилась ситуация, когда этот навык актуализировался, я достаточно быстро начал вспоминать то, что я изучал в школе и оно как бы у меня ну, на уровне неосознанной компетенции стало получаться. Поэтому могу сказать так, что не бывает э, чего-то зря. Конечно, если вы, допустим, моделируете какого-нибудь снайпера, который стреляет из винтовки, вот навык попадать в цель, я имею в виду из оружия, да, к примеру, то большой вопрос, этот навык вам вообще в жизни пригодится? Возможно, когда вы на воинской службе, это да, а потом уже по жизни вы, может, ни разу к нему и не прибегнете тогда скорее всего может быть это было и зря но я не, не буду говорить так что он прям исчезнет если вам там спустя 30 лет после того как вы проходили армейскую службу дать опять винтовку то скорее всего вы будете намного лучше стрелять чем тот человек который впервые ее взял то есть навыки по большому они не забываются я могу сказать они так как-то вытесняются но в дальнейшем времени в дальнейшем времени вы все равно сможете очень быстро возобновить, поэтому все, что вы делаете, все, что вы делаете, в принципе, очень здорово. Дальше, касаемо моделирования, я в прошлом видео рассказал одну из техник с помощью которой вы можете встраивать модель, но на самом деле, если говорить про курс Мастера НЛП и вообще про то, как в НЛП происходит моделирование, это достаточно такой объемный, трудоемкий процесс, где нужно знать и системный анализ, знать модель SOAR, понимать, как работают системы. Это нужно знать и метапрограммы, и уметь их выявлять, и уметь их, более того, корректировать. Также нужно уметь работать с убеждениями, уметь выявлять убеждения, выстраивать иерархии убеждений и уметь менять свои убеждения потому что многие наши навыки могут не осваиваться нами благодаря тому что мы не можем изменить какое-то свое убеждение или верование то есть процесс моделирования это на самом деле такой большой серьезный процесс и если говорить о качественном моделировании, почему курс мастера NLP, он длится, если говорить про формат интенсива, это 10 дней. А если говорить про такой помодульный формат, это 2 выходных дня и таких 7-8 модулей, как правило, каждая школа делает. И это обучение растягивается ну, от 3 месяцев до, наверное, 5-6. И да, когда каждую тему метапрограммы, системное мышление работа с убеждениями и сам по себе процесс моделирования, когда ты изучаешь на достаточно серьезном уровне, тогда, конечно, ты умеешь это делать намного лучше. Та техника, о которой я рассказал, ну, я могу ее сказать, она стоит где-то на грани между практикой НЛП и между мастером НЛП. То есть она такая базовая, первоначальная, и на самом деле моделирование оно вот намного, намного больше, чем я рассказал в первом видео хотя это видео она на самом деле ну эта техника она на самом деле очень хорошо может вас продвинуть хорошо следующий вопрос который задал алекс это был вот какой вопрос а какую вашу стратегию поведения вы бы сами смоделировали знаете я очень люблю когда люди мне задают вопросы на которые я не знаю ответы, которые заставляют меня задуматься. Потому что это развивает на самом деле. И сейчас, я когда готовился к этому видео, я ну, вспоминал, во-первых, навыки, которые с меня моделировали мои ученики. Вот я знаю, одна женщина моделировала навык управления эмоциями. То есть у меня, такое, у меня есть такое качество. Я, как она назвала это качество, невозмутимость. Да, то есть, когда что-то происходит, я понимаю, что не нужно реагировать сразу и могу долгое время, ну так сказать, наблюдать со стороны, а потом проявить какие-то эмоции по этому поводу. Вот такой интересный навык у меня есть. И я, в принципе, считаю, что это достойный навык, который можно моделировать. И было бы круто, если бы многие люди умели так хорошо управлять эмоциями, как управляю я. Если говорить еще о каких-то навыках, которые... Я бы сам у себя смоделировал, ну, наверное, это публичные выступления, потому что, почему я опять же так говорю, ну, тяжело на самом деле наблюдать за собой со стороны, и вот навык публичных выступлений и ведения тренингов, это тот навык, который у меня моделировали тоже мои ученики. И ну, я думаю, что я веду тренинги на достаточно серьезном уровне, и этот навык достоин моделирования. Если еще говорить, у меня есть хорошее качество, о котором мне говорят ученики, что я умею объяснять сложные вещи простым языком, и вот этот процесс я бы тоже смоделировал. Ну вот как-то так я бы ответил на все эти вопросы. На самом деле тема моделирования, она очень обширная и есть множество инструментов, множество техник, но нужно знать еще определенную теоретическую базу. Я на своем канале больше рассказываю про техники курса NLP практик, потому что я хочу, чтобы чем больше людей, во-первых, начали изучать NLP, а если я начну здесь рассказывать сложные вещи, сложные стратегии, то э, я не хочу вызывать отторжение. Вот, например, есть такая книга, да? Майкл Холл и Боб Боденхаммер, многие ее, наверное, покупают. Она э, настолько мощная, но в ней настолько сложно все описано. И я знаю многих людей, которые купили эту книгу и сказали, «НЛП это не мое. Поэтому я вот не хочу, чтобы на моем канале э, было что-то такое, чтобы человек пришел и сказал нлп это не мое а о сложных вещах а прям таких вот глобальных как моделирование во первых это требует времени и очень тяжело это объяснить без демонстрации и я все-таки рекомендую проходить тренинги мои тренинги или тренинги другого тренера неважно в каждом городе в принципе есть хорошие тренеры и хорошие тренинговые центры где можно этому обучаться поэтому я вас призываю Теория теории, развлечения развлечениями, а если серьезно задумываетесь о таких вопросах, все-таки ходить на тренинги. Опять же, недавно записывал э, первую главу своей книги, и Я и что в ней говорю, что НЛП это про навыки. А если мы смотрим видео, мы прокачиваем какой навык? Мы прокачиваем навык просмотра видео. Если мы читаем книгу, мы прокачиваем навык чтения книги. Если мы говорим о каких-то стратегиях, их нужно брать. И прям тренировать, тренировать, тренировать. Большое спасибо, друзья, за просмотр. Напоминаю вам, что на моем канале идет конкурс комментариев. Мы очень хотим добиться первой тысячи подписчиков на канале. И сейчас идет конкурс до того момента, как мы наберем тысячу подписчиков. Как только у нас появится тысяча, тысячный подписчик, мы проанализируем все комментарии которые оставляют пользователи, и один или два человека получат бесплатный доступ на курс NLP практик онлайн. Я думаю, это хороший бонус, размером в как минимум 300 евро, и вы можете этим воспользоваться. Качественные комментарии всегда приветствуются. Обязательно, друзья, если это видео было для вас полезным, ставим лайк. Если вы заинтересовались тем, что я рассказываю, вы можете просмотреть другие видео на моем канале и тоже их обязательно пролайкать и прокомментировать. Обязательно подписывайтесь на канал и а, до скорых встреч. С вами был Юрий Пузыревский, ваш тренер нейролингвистического программирования.